Здравствуйте! Квартира в стиле хай-тек, и мы бы хотели сейчас вам ее показать. Стильный и функциональный интерьер – это залог успеха. Данная квартира проектировалась для молодой пары с ребенком, поэтому нашей основной задачей было продумать эргономику всей квартиры. Кухня в стиле хай-тек, использование техники хром, да, то есть у нас полностью металл, дерево и минимальное количество цветов Это фасады в основном без ручки, у нас нет очень много мелких полочек, деталей, декора, что-то висит на фартуке, допустим. да то есть Этот стиль не подразумевает данный ни декор, ни какие-то... Декоративные элементы – все-таки это минималистичность, это простота, это формы, линии, лаконичность, четкость. Для стиля хай-тек характерна спокойная цветовая гамма. Допустимо использование различных фактур, но помните, они должны быть однотонными и нейтральными. Можно использовать фактуру, да, в данном случае мы можем наблюдать это, но она должна быть минимальная, это в любом случае не какие-то яркие пятна, да, там обои, допустим, с орнаментом и так далее, то есть это мелкая фактура допускается, также у нас имеется фактура же и у дерева, по сути, да, вот мы можем это наблюдать, поэтому мелкие фактуры идут в счет. Хай-тек – это прямые вертикальные линии, горизонт – вертикаль, и в целом оно просматривается в основном везде, то есть в данном случае дамский столик. Да. Здесь не будет ни много деталей, ни много декора, все убирается в шкафы, фасады. Данный объект реализовывался в эконом-сегменте. Поэтому нашей задачей стояло сделать стильный и уютный интерьер и уложиться в рамки бюджета. По текстилю в основном минимальное количество подушек, да, то есть это все-таки одноцветие, это монохром. Хлопок в основном, это лен можно использовать. В этом проекте мы реализовали многие дизайнерские решения. Одно из них – это свет. Люстры, брат, аршарип. Множество подсветок в интерьере, в нишах, в полках, в подвесном свете, да, то есть основное потолочное освещение. Наши заказчики очень часто интересуются, какой контингент людей предпочитает данный стиль. В основном это молодая семья, в основном это молодая пара, но на самом деле сейчас встречаются и а, уже люди в возрасте, которые устали, наверное, скорее всего от каких-то классических элементов.